на ремонте. вот такая микроволновка samsung. модель ce 281 dnr. с поломкой не, не греет. Он, я так понял включается. значит хозяин привез вместе со старым конденсатором, сказал что уже разбирали и меняли конденсатор не знаю зачем но короче был заменен не помогло и привез мне на ремонт будем разбирать разбирать просто сзади откручиваем винты по периметру раз два и вот здесь еще сбоку сбоку корпуса тоже с одной стороны, с другой стороны. Откручиваем и снимаем верхнюю крышку. Будем смотреть, что можем сделать. Так, хочу показать, как решилась проблема. Померил я при включенном здесь на контактах 220 вольт приходит. Отсоединил один контакт, померил. Здесь у меня около двух ум показывает сопротивление то есть по идее первичная обмотка рабочая вот. таким образом ставим на 200, на 200 Ом и прозваниваем Попасть надо. Сейчас, секунду. Вот как-то не, не сложно показать. Одной рукой мере одной показываю. Сейчас попытаюсь. Помог на экран. С этим сложности. Ну вот, около половиной Ом показывает. Что еще? Вот отсюда и на корпус показывают где-то 130 Ом. Это вторичная обмотка. Тут у вторичной обмотки один выход, значит с, с трансформатором все в порядке конденсатор поменяли но остается только магнитрон был у меня вот, подписан был новый поставил откручивается вот тут только два винта и еще вот эта вот пластмасска его Держит, открутил пластмаску, просто отодвиг, она немножко от, отодвигается, открутил вот этот э, термопредохранитель, два винта вытащил, э, отсоединяется, э, вытащил, поставил новый, и все работает. Поэтому, э, ну, вот такая ситуация, если при проверке э, здесь все в порядке. Ну, проверил предохранитель, предохранитель целый здесь он просто скрывается, там видно он целый или не целый ну и 220 приходит, через предохранитель должно уходить собственно все в порядке, работает, нагревает поэтому, ну вот таким образом решился вопрос с микроволновкой повторяйте, это несложно деталь недорогая, заказали по форме и размерам которая какая вам подходит стоял вот такой я поставил э, тот который был у меня в наличии э, фирменные лыжи и так э, повторяйте несложный ремонт хотя ну, самый сложный вариант это замена магнитрона но самый сложный наверное замена трансформатора очень редкий вариант но бывает подписывайтесь на канал Увидите, что на самом деле много ремонтов можно проводить самостоятельно. Увидимся на канале. Подписывайтесь обязательно и ставьте лайки.